Здравствуйте, дорогие радиослушатели в эфире. Специальный выпуск программы «Политинформания». Ее ведущий Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Две недели назад Россия вероломно напала на независимое государство Украина. Гибнут люди. Россия совершила военное преступление, руководство России, сама Россия совершила военное преступление. К великому сожалению, погибло много людей, погибло, вот насколько я сейчас читал, 71, по-моему, ребенок. И мы сегодня беседуем с нашим коллегой, а, замечательным журна украинским журналистом а, Романом Цымбалюком. А, Роман «Доброй ночи» доброй ночи здравствуйте дар здравствуйте геннадий с а, большое спасибо что вы согласились с нами побеседовать хоть у вас и очень поздно а, роман а как для вас начался вот этот 24 24 февраля вы знаете, я, если честно, до самого последнего момента не верил в возможность российского военного вторжения, потому что в этом нет вообще никакой логики с точки зрения интересов российского государства. То, что они сделали, это, да, как бы сказали, военное преступление, и за это заплатит вся Россия. И, во-первых, позор на русских солдатах и офицерах которые позволяют себе а, уничтожать школы, больницы и роддома. Второе. Мы их никогда не простим. И а, вот эта история, которая куется а, огнем и мечом в это время, она будет за записана золотыми буквами а, в истории Украины. У нас а, улицы будут названными, названы героями этой войны, политиками которые а, эту победу обязательно обеспечат. И да, Россия отправляется, нет, не в рай, а пока во тьму. Ну, это уже их проблемы, но самое главное, решимость украинского общества такова, чтобы гнать российских нацистов до их государственных границ. И это будет обязательно достигнуто, а, слава богу. У Украины, как у мирной страны, есть друзья, и нам сочувствуют, и что самое главное, не только сочувствуют, но и помогает а, а, весь мир и Соединенные Штаты, где вы сейчас находитесь, в том числе, и, и это важно. Я хотел бы сказать, что мы открываем микрофоны для наших радиослушателей 847-400-5200, 847-400-5200, звоните, пожалуйста, называйте свое имя, если вы с Украины, то называйте город, откуда вы приехали, Роман ответит на все ваши вопросы, единственная просьба... Роман находится в стрессовой ситуации во время войны, поэтому хамство или каких-то вопросов... Ген, давай я добавлю. Я хочу сказать, что те, кто зомбирован российской пропагандой, пожалуйста, не звоните и не занимайте наш эфир. Вот это большая-большая... Агитацию просьба. за войну мы не, не приемлем и даже близкое этого не будет на нашем радио. Рома, я уже обращаюсь э, к вам просто как к очень близкому другу. Что сейчас происходит в ближайшие вот сутки э, в Украине? Как, как, ну, как, какие, какие вообще последние новости? Ну, смотрите, я бы не сказал, что я нахожусь в тростовом состоянии, во-первых. Э, поэтому, пусть звонят все, но мы м, м, объясним э, даже тем, что за войну, ну, видите, те, кто в Чикаго за войну они же хитренькие, mm. они же молодцы, они поддерживают своего фюрера Путина, но почему-то а, предпочитают жить в Соединенных Штатах и пользоваться а, зелеными долларами. И ни одна сука, извините за прямоту, я да больше ничего, не буду, все правильно, а, а, ни одна м, такая личность по каким-то причинам а, своего сына на войну не отправила. Вот это очень важно, поэтому звоните все. Все звоните, мы со всеми разберемся. Потому что вот эти вот нехорошие люди, вы знаете, вот в Мариуполе до войны жило 400 тысяч человек. Так вот, внимание, российские пропагандоны, Захарова и вся эта банда, они говорят о том, что они нас от чего-то освобождают. Но пока, по последним данным, похоронили в братской могиле в Мариуполе, в русскоязычном городе, больше тысячи человек цифра неточная, потому что там есть информация и так далее, и так далее. Поэтому э, это первый момент. Что касается э, вопросов войны и мира, ну что, ждем оккупантов понемножку. Армия работает, жгут и жгут. Каждое утро встаешь, думаешь, блин, будут они там наступать, не будут наступать. Они уже по большому счету и не наступают. Я не знаю. Путин решил провести демилитаризацию России в Украине. Потому что у нас трофейной военной техники всех образцов, которые есть у россиян, с каждым днем все больше и больше. Это и танк, с последней модернизации и не только танки пленных уже там сотнями измеряется поэтому понимаете зря что что вы запретили звонить вот таким вот людям которые войну у нас есть звонок роман у нас есть звонок давайте послушаем давайте примем звонок добрый день говорите называйте своими пожалуйста да, добрый вечер. меня зовут я из но я сегодня живу в Лэнгли Джорджиния и у меня есть вопрос к господину Цимбалику. Да, пожалуйста. пожалуйста. Давай начнем, господин Цимбалику. во первых я хочу вас поблагодарить, вы из интимного русского я уже 40 лет русскими говорил. Вы поддерживаете очень много людей, выходов из Советского Союза и даёте им правильное, нет, ну, не только информацию, но и, но и поднимайте дух, и, и говорите правду. Это, большое спасибо вам. Э, как ветеран, так как я называл свой мир, я не, не могу сказать, где я служил, где я работал. У меня вопрос, э, проходите ли ваши э, разговоры, э, цензуру? Там? Потому что, по-моему, и у меня в этом очень много опыта, вы говорите чересчур, не только вы и лично, но чересчур много информации. Этих они вас точно, и они cross это очень опасно. Спасибо. Uh, Спасибо. Uh, uh, я uh, учту uh, ваш совет, но смотрите, я озвучу только ту информацию, которую получаю по своим каналам от украинских силовиков, и uh, то есть эта информация публикуется абсолютно осознанно для того, чтобы, ну, попробовать uh, каким-то образом влиять на, на российские массы и тут идея такая у нас же нет задача убивать русских это правда и российских солдат такой цели нет поэтому мы, мы а, призываем россиян остановиться а те кто не сложит оружием будут уничтожены и вот вы представились что вы из Израиля я вам хочу сказать следующее вот это очень важный момент для понимания по сути, то, что сейчас делает Российская Федерация в Украине, это сравнить с, с преступной политикой Холокоста. То есть это уничтожение по национальному признаку. И вот про Мариуполь, понимаете? В Мариуполе до вот этого ада, который там устроили российские военные преступники, ну, как минимум 30% населения, они... Ну, их можно считать а, пророссийско настроенными понимаете? а бомбы они а, бросают на всех а в части м, м, правильной информационной работы конфиденциальности и э, так далее ну у нас тут масса тоже есть советов по этому поводу и вот заметьте что а, если украинцы одно время там грустили по поводу того что нам не поставили не закрыли небо или еще еще что я в таких ситуациях всегда говорил что пройдет чуть-чуть времени и а, никто ничего озвучивать не будет хотя вот про комплексы кого информация она уже пошла из великобритании а, и многие страны наоборот публично это делают ну очень большая Работа ведется в, в, в вопросах оружия не публично, и э, я не думаю, что мы что-то скажем такое, что повредит безопасности э, моей страны. Еще раз, э, я очень четко понимаю, какую информацию стоит озвучивать э, полученную от силовиков. А какую нет? И мы даже в таких ситуациях, если у меня есть сомнения, я прямо говорю, в это для понимания или для для публикования. Поэтому тут все все очень четко. Роман, у меня к вам вопрос такой. Вот у нас еще четверг пришла такая информация, что сегодня выступил, если не ошибаюсь, Леонид Кучма с обращением к украинцам, да? Или я могу ошибаться? Да. Нет, это как раз сегодня было. Я читал его текст. Он очень так эмоционально написанный. Суть его, что он проклял российских оккупантов, призвал украинцев к вооруженному национальному сопротивлению. И смысл его слов прост. Мы э, никогда не сдадимся, мы убьем их столько, сколько потребует, э, потребуется для освобождения нашей, нашей прекрасной страны. И знаете, вот, э, я вот все-таки вернусь еще к вопросу, там была такая, такая фраза э, о том, что мы выходцы из, из СССР. Угу. Так вот мне 41 год, я вам хочу сказать, что моя страна это независимое государство Украины, у меня нет другой страны. Нет, и никогда не было, и не будет. И а, мои родители, которые, соответственно, чуть-чуть старше, а, занимают примерно такую же позицию. Еще раз, а, это народно-освободительная война. Ее поддерживают 99% населения. Есть у нас некоторые заблудшие овцы, но они почему-то, а, им а, российские бомбы а, многим прочистили а, мозги. Роман, такой вопрос. «Почему так слабо слышен голос?» Украинской интеллигенции Людей, культуры Ну той же Ротару, например Или Константин Меладзе Я знаю люди Кстати, даже не слышно Не слышно голосов Ющенко Голоса Еще кто-то Ну, зимы. сегодня Порошенко Это... выступил Но я как бы в продолжение того, что ты говоришь Мне кажется, что Кучма выступил как-то Поздно, две недели прошло может быть, мы ну, что-то не знаем? Вы знаете, я не настроен сейчас там искать в наших э, рядах, кто там когда выступил, mm -hmm. но по э, сообщению некоторых украинских СМИ за это время э, дважды встречался. Э, Петр Порошенко и Владимир Зеленский, которые до военного вторжения считались чуть ли не главными антагонистами. Сейчас все изменилось. Я понимаю, что, может быть, вот эти вот звезды какие-то, которые думают, там, не потерять российский рынок на, на период после войны, еще что-то. Но вот посмотрите, чем ближе будет украинская победа, чем больше будет уничтожено российских захватчиков, и количество вот этих голосов будет увеличиваться. И, если честно, вот вы говорите интеллигенция. У нас своя интеллигенция. Мы абсолютно самодостаточное государство. Например, Святослав Вакарчук путешествует сейчас по Украине в различных городах, в самых горячих точках. Он же не военный, он не политик. И у него был опыт. Я не думаю, что он больше снова будет в эту воду заходить. Есть Жадан, который, несмотря ни на что, никогда не покидает Харьков. То есть, понимаете, есть Андрей Хлевнюк, наш певец, который вступил в терроборону, и сейчас, кажется, он в патрульной полиции. Есть масса... Масса моих друзей, в отличие от меня, журналистов, высокопрофессиональных, международников, с вот такими вот умными и светлыми головами, сейчас занимаются тем, что защищают нашу родину от российских оккупантов. Поэтому я, вот, если честно, люди, вот то, что называется, которые думают усидеть на двух стульях, их мнение на самом-то деле никому не... Не интересно вот наверное вот это самое важное что нужно сказать по этому поводу у меня такой вопрос может есть какие-то сведения куда же все-таки исчез господин медведчук путинский кум что-то он было написано что он сбежал но вот куда он сбежал неизвестно ну, очевидно, он как человек, у которого а, при всей его одиозности и отвратительности с мозгами у него все нормально, сбежал. А куда эти люди могут сбежать? Они убегают в Российскую Федерацию, там они сгинут, как, как роса на солнце. Видите, когда началась война, ну, действительно, было И Если честно, хрен с ним. Вот, его его гвоздь, гвоздь на дороге обязательно найдет. Самое главное, что этот человек он не никогда больше не будет иметь вес в украинской политике. Никогда больше не будет... Никаких пророссийских партий, Из, даже вот это вот ОПЗЖ, они тоже тут немножечко помолчали, помолчали, а потом начали себя проявлять, потому что стало ясно, стало ясно что если ничего не изменится, то этих товарищей, Будут просто а, развешивать а, на столбах в прямом смысле этого слова. Я понимаю, там Human Rights Watch не одобрит, но это, это а, война. Из самых одиозных там есть один депутат, который сейчас не вылазит а, в Москве из-за а, студий на российских. Но опять же, а, жизнь этих людей она в любом случае закончена я не говорю там о физическом каком-то устранении что кстати абсолютно не исключено потому что никто ничего не простит и не забудет понимаете там первая, первая волна тех кто работал Синуковичем, и они кстати тоже пытались выдернуть кажется на танках сюда привезти но ну, а танки почему-то на российские начали гореть в общем Этих людей Россия выкинет как использованные, извините, контрацептивы. Да. А, Роман, у нас была заявлена тема до того, как я с вами связался, попросил выступить в нашей передаче. Существует ли коллективная ответственность русского народа в том, что произошло э, на Украине? Как вы считаете? Вот эта тема э, для нас очень интересна, я думаю, для всех. Она не только интересна, она и важна. Важна, да. Вы знаете, э, а существует, все отвечают за свои э, дела и действия или бездействия. Чтобы э, быть объективным, я вам даже более того скажу, что э, существует коллективная ответственность и украинцев. Да, да, действительно. И эта коллективная ответственность лежит в том, что в 2014 году мы были преступно слабыми и позволили начаться российскому военному вторжению. За это мы отвечаем. Но в данном случае, так как мы ни на кого не нападали, мы из этого сделали выводы, стали сильнее и беспощаднее. А российского общества конечно они все отвечают а, за сложившуюся ситуацию все на вот этой искусственной позиции которую сейчас тоже там по тюрьмам расфигали расфигачили которые почему-то а, их не смущал вопрос а, убийства граждан в соседней стране они почему-то там боролись с, отвер... с коррупцией всякое такое а, Естественно, она существует. Вопрос в другом, что это не значит, что если у тебя русский паспорт, то тебе с тобой надо какие-то меры принимать. Нет, просто процесс денацификации должен провестись в обществе. Это важно, потому что вот эта вот российская политика, которая сейчас проводится, ну, это чистый нацизм. Нацизм, понимаете, они проводят... Истреб умышленное истребление украинцев. Ну а как по-другому. Поэтому каждый получит э, рано или поздно по заслугам. Ну а кто-то, ну, может быть, наверняка останется на всю жизнь в бункере. Да, есть телефонный звонок. Зазвался, да? Есть. Говорите, говорите, говорите, называйте свое имя, пожалуйста. Меня зовут Дмитро. Я хочу поблагодарить вам по новой за вашу братью и хочу сказать и великой дякую панови Роману Цимбалюку. Все будет Украина. Задав, задавайте вопрос, задавайте вопрос, Дмитро. Он, он, он, он, он, он видимо, он видимо выступил, я понимаю его. А хочу напомнить да, нашим вы, радиослушателям. Вы знаете, если, да. если можно, я все-таки отреагирую. Да, а, да, да, пожалуйста, у конечно. У нас, у нас все изменилось. Я нахожусь в безопасном месте, я не рискую своей жизнью, потому что я не военный. И мне в военкомате моим сказали, что Рома, иди занимайся то, что у тебя получается лучше. А люди, которые рискуют и умирают сейчас, вот за то, чтобы я вот я лично гражданин Украины, Роман Сымбалюк, мог с вами общаться, вот у меня есть здесь свет, у меня дети в безопасности. Есть звонок у нас, а, давайте примем. И сейчас. так далее. Угу. И герой – это армия. Говорите, пожалуйста. можно имя, пожалуйста. Ефим Киевлянин. Э, у меня вопрос нет к Роману. Мне все ясно, я слежу за этим. Но я хотел бы вам сказать, что для Путина уже есть статья даже в Уголовном кодексе Российской Федерации. Вот. Недавно выступал Невзоров, и он зачитал эту статью. Статья номер 353 за развязывание войны в другом государстве. Поэтому Путин и назвал свою операцию не войной. А Он знает, подлец, что для него уже статья есть. Вот он так себя ведет. Но я думаю, для Украины все кончится благополучно. Спасибо. спасибо спасибо большое а хочу напомнить нашим радиослушателям что мы разговариваем с украинским журналистом романом цимбалюком телефон 847 400 5200 у нас есть звонок Говорите, называйте имя свое пожалуйста Стив, добрый день добрый день а не кажется ли вам или мне показалось так или я могу спросить что э, украинские президенты проиграли немножко раньше когда в 2004 году отдали ядерное оружие, а потом объяснялись для третьеклассников, что э, нельзя было их обслуживать. Если Украина сейчас в состоянии создать ядерное оружие была, то в 2004 году гораздо раньше могла создать. И второй вопрос. Когда Кучма решил сократить армию я помню его речь когда он говорил нам не воевать и тому что у нас мир сусиды и эту армию уничтожить вот тогда надо было создавать еще и армию и, и оставлять ядерное оружие А не в 2014 году тогда мы вообще никто не напал спасибо ваш ответ, спасибо. пожалуйста. роман вы знаете э, ну во первых украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала населенного на Чикаго в 1994 году, и у нас много сейчас дискуссий на эту тему, хотя по большому-то счету они закончены. Решение принято, и с большой вероятностью другого другой опции тогда просто не было. Можно было, конечно, спорить сейчас вот очень много в части того, что документ должен был называться не меморандум, а как-то по-другому. С другой стороны, то, что было, то прошло, и в части даже дипломатии, вы понимаете, у нас документов про с Россией о территориальной цели и нерушимости границ было подписано много. И они на все документы наплевали. Что касается э, армии, вот это как раз вот этот вот момент, про который я вам сказал, про коллективную ответственность. Вот эта коллективная ответственность действительно лежит на Украине. Что наши политики настолько были увлечены вот эти вот а, годы до 2014, что там раскололи общество, там, вбрасывали в общественную дискуссию темы, вообще, которые не имеют никакого смысла и, и, и, и, и значения такие как русский язык там исторические моменты и нато сейчас э, все изменилось мы это давно уже прошли давно прошли а поддержка вступления украины в альянс а, сейчас на рекордном показателе 89 процентов я просто к тому что можно а, там долго себе голову посыпать пеплом единственное что я скажу а, вот вопрос звучал так украинские президенты проиграли Ничего подобного. Да, это там проблемы роста национального государства не без этого. Сейчас у нас оружие достаточно, и я подчеркну: тех, кто не сдастся, тех просто уничтожат. И это бесспорный факт. Поэтому видите, они же поэтому и перешли к позиции террора. Понимаете, сейчас гражданских погибло больше, чем военных. Но это о чем говорит? О том, что они просто проводят ковровые бомбардировки по жилым, жилым массивам, используют. Роман, у нас, у нас есть звонок, давай мы еще ответим на один звонок. Давайте. Есть звонок. Да? Говорите, говорите, мы вас слушаем, вас включили. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Беспокоит Роман Махненко, профессор Университета Иллинойса. Подписчик Романа Цимбулюка на Патреоне. Роман, доброй ночи. Спасибо. Волновались за вас. Вчера вас не было нигде. Волновались. Вопрос такой. Много моих коллег со всего мира спрашивают, как они могут помочь, но по какой-то причине у них либо не получается, либо они не хотят переводить деньги именно на украинскую армию. И они хотят больше помочь в гуманитарных вопросах, мы как украинцы знаем, кому мы можем помочь, хотя это сейчас достаточно сложно и как передать деньги. Могли ли бы вы порекомендовать на гуманитарные медицинские цели, куда иностранцы могут переводить деньги? И, может быть, это можно, чтобы у вас появилось на YouTube или где-то на аккаунте. Спасибо, Я... спасибо за ваш вопрос. У нас есть еще звонок. Нет, да? Говори. Есть да, звонок. Нет. Да, Роман, одну секундочку. Мы примем второй звонок, потом вы сразу ответите. Говорите, пожалуйста. Называйте. Здравствуйте. Меня слышно? Да, слышно, говорите. Да, да. меня Роман, здравствуйте. Меня зовут Виталий. Я сам тоже родом с Украины, из Донецкой области. Военнослужащий здесь в Америке. Уже служу 20 лет. Участвовал, в принципе, во всех компаниях. Единственное, что хочу, я, я так болею за то, чтобы правительство Украины не поддалось никаким а, уступкам. Я... Почему-то опасаюсь, что настанет момент, когда, может быть, западное правительство скажет, давайте ради того, чтобы установить мир, давайте, ребята, идите на поступки, давайте признавайте Крым Россией, Российской и Донецкую область сейчас, э, так же как ну, частью э, России. Я надеюсь, что до этого не дойдет, но я не думаю, что после всех этих событий украинский народ даже позволит, чтобы это произошло. Ну, по крайней мере, так с моей стороны я просто вот смотрю и болею за этого все спасибо большое спасибо Роман да, давай спасибо мы спасибо, а, да, давайте я. мы сейчас уйдем на рекламную паузу к сожалению нам это надо делать их счастье и сразу вы ответите как только мы вернемся да, сразу же ответьте на все вопросы оставайтесь на мы возвращаемся в программу политинформания сегодня у нас специальный выпуск события в Украине агрессия России против суверенного государства Украины. Мы продолжаем беседу с украинским журналистом а, Романом Цимбалюком. А, Роман, вы с нами? Конечно. Давайте я отвечу на да, вопрос. Да, да, пожалуйста, да, мы вас слушаем из Иллинойса. Значит, смотрите, есть э, специальные счеты НБУ непосредственно для вооруженных сил. Э, я практически под каждым своим стримом э, оставляю реквизиты фонда поварной живым. Они как раз специализируются на, на том, чтобы купить украинской армии то, что нужно. И есть волонтерские организации поменьше. Например, там есть команда Анны Домбровской, которая которые занимаются непосредственной медициной для фронта. Что касается каких-то вот других, мне просто вопросов, вопросов, ну, особенно там, когда речь идет о пострадавших в результате обстрелов и так, далее, и так далее. Я думаю, что мы с Романом спишемся на Патреоне, как он сказал, или в Шейсбуке. Это Я просто подготовлюсь и найду способ квалифицирована ответить что касается э, виталия э, когда он сказал что э, главное чтобы украинская власть не сдалась там не и еще что-то я вам хочу сказать что это просто невозможно просто невозможно а, во-первых а, как это не странно звучит но ну, украинская армия поймала кураж мы их будем гнать по крымскому мосту пока они не, не а, вернутся за красную линию а это на линии государственных границ. Поэтому вот эти и переговоры, они и вот сегодня, уже вчера были переговоры в Анталии нашего министра Кулебы с Риббентропом современности Лавровым. Они вообще ничего не могли договориться. Почему? Потому что для того, чтобы... Решить любой Общечеловеческий гуманитарный вопрос а Путин и Лавров Выдвигают политические требования И там, вот как мне кажется вот Мне многие за это критикуют Что единственный момент, где Могут быть Подвижки Это в части НАТО И то без изменения Конституции Потому что Роман, потому что Роман заяв... у нас есть звонок Давай мы ответим еще Много звонков Говорите. Давайте. Называйте свое Алло. имя, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Константин Шевченко. Меня слышно? Да, слышно, конечно. слышно, говорите. Слышно. Я, я из э, города-героя Харькова. А, на надав... Простите, проживаю в Чикаго. Роман, я являюсь вашим подписчиком очень давно. Я хотел сказать вам большое спасибо за вашу работу, за ваши слова, за то, что мы называем его своими рычами. А... Вопрос у меня следующий. Может вы найдете какие-то слова для всей диаспоры, для всей... которая прозывает не только в США, а сейчас всему миру? Спасибо и слава Украине. Ну, слава Украине. Мы еще примем один звонок, Роман. Их много. Говорите, говорите, пожалуйста. Называйте. Мы вас слушаем. Называйте имя. Да. Здравствуйте, меня да, да, говорите. Здравствуйте, меня зовут Иван. Хотел бы Романа задать вопрос. Пожалуйста. пожалуйста. Слава Украине. Героям слава. на украинском Пожалуйста, как вы хотите. Как вам удобно. Говорите на украинском. Роман, я скажу за вашей деятельностью. Вы долго сейчас работали у Москве, один из журналистов из Украины. Часто там было, так дзвонили Марии Захаровой, Пескову. И вот такое вопрос. Недавно Аркадий Папченко, ваш товарищ, и наш любимый, дописывающий, опубликовал, что некоторые, які его игнорировали, які на него все -бочку. Зараз раз... а, я вибачаюсь, але треба трошки чуть -чуть быстрее, да, быстрее, чуть чуть у нас много звонков. Задавайте вопрос. Проще оказался прав, че, это правда. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, нет, конечно, они мне не пишут, потому что ну, общаться с нацистами как-то совсем не комильфо. И да, они перешли а, вот все красные линии, а когда начали бомбить ваш Харьков, нет, наш Харьков, то мне просто с ними нечем а, говорить. Я же вижу их а, публичные высказывания. Я до войны мог а, там поговорить, кто из них больше людоеды или меньше. Сейчас это все не имеет значения. Они все а, оправдывают убийство детей и женщин. И вот был первый вопрос: как может диаспора помочь? А, Во-первых а, вы все являетесь избирателями в своих странах и помогать добру это это правильно во всех смыслах этого слова Там, по всем божьим заповедям и для и не по божьим заповедям если кто-то в бога не верит поэтому Самое главное, чтобы а, Украина получала вот эту военно-политическую поддержку от стран, в которых вы живете. Это очень важно. Вот, когда люди выходят на демонстрации в Чикаго, а, в Нью-Йорке, когда они говорят, а, мы, вы не можете игнорировать факт геноцида а, в Европе в 21 веке. Вот это, возможно, а, важнее даже материальной поддержки. Ну, а этот аспект... А, ну, вы можете найти а, тех людей в Украине, которым вы доверяете, и люди будут рады, понимаете, вот я, ну, у меня, слава богу, наш дом в Киеве, хоть мы и сейчас выехали, вот, вчера, и поэтому меня не было, он не разбомблен, и можно сказать, что, да, все нормально. Ну, родители у меня в оккупации, моей жены родители сейчас в оккупации. Но мы исходим из того, что территория будет освобождена от российских нацистов, и все там восстановится. Поэтому если вот вы, как диаспора, найдете людей, которым вы доверяете, это не обязательно должно быть. Я могу поискать, но вы можете это сами, сами сделать. Понимаете, есть люди, которые остались вообще без ничего. Вот вообще. Вообще. Когда у тебя нет ни одежды, ни крыши над головой. И, в принципе, это не самый худший вариант, если все выжили. Поэтому э, сейчас вот э, такой, такой поток э, гуманитарной помощи. Потому что просто не в чего переодеть детей. И, конечно, э, мы будем благодарны любой помощи. Но вот если говорить глобально... Вот, Потому что частные вопросы, они все равно как-то решатся. Здесь тоже мы друг другу стараемся помогать. Роман, у нас да, есть сам... звонок, у нас есть звонок, давайте примем. Называйте свое имя, пожалуйста. Откуда вы? Меня слышно? Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Только быстро Здравствуйте. и четко. Меня зовут Георгий, я из Филадельфии. У меня вопрос такого типа. Мы на этой неделе отправили 150 бронежилетов во Львов. И мы бы хотели узнать, как можно отправить бронежилеты в Киев, в тероборону можете чем-то помочь спасибо вам за... за вопрос я думаю что по, по точно такой же схеме схеме как и во львов и просто дальше они автотранспортом будут доставлены в киев да. Самое, тут есть нюанс, как это грузы ну, условно двойного назначения или военного назначения, как оно будет пересекать границу. И если вы это сделали э, с львовянами, то и киевляне точно так же это получат. Единственное, просто сейчас тут немножко нарушены коммуникации, это займет больше времени, но по на автомобилях, э, я просто сам вчера видел там, с западной границы, соответственно, по всей стране идут, идет поток фур, а, больших машин, на которых все это период куча микроавтобусов и так далее и так далее. То есть коммуникация в стране она полностью присутствует. Ну вот, наверное, так. И, роман у нас есть бы... следующий звонок. Давайте примем следующий звонок. Говорить, пожалуйста. Да. Называйте свое имя. Добрый день. Разумею. Добрый день. Меня зовут Клара. Мы отвезли вот э, мир. Карпаты, они вещи не берут, они только деньги, они скажу, мы не берем вещи. Я не знаю, кому еще тут в Чикаго обращаться, но они не берут. Но это, правда, было неделю назад. Спасибо, спасибо. Вы, вы, вы знаете, спасибо вам за помощь. Возможно, это связано с, как раз с логистикой. Понимаете, если, ну, условно, давайте я прямо скажу, если условно там... Этот груз стоит такую-то сумму, а пересылка будет стоить еще столько-то. И э, технически это отправить э, может не представляться возможным. И когда стоит ситуация так, то, конечно, э, приоритет будет отдан в сторону бронежилетов, Потому что это, условно говоря, вещи первой необходимости. Э, ну, или мы сами этот вопрос решим, или из, из Европы это будет доставлено. Вы в данном случае просто не обижайтесь на нас и э, э, просто примите... Это как с, с пониманием Спасибо, у нас следующий звонок Говорите, пожалуйста а, а, алло, добрый, алло, добрый день Говорит. Меня зовут Ольга, я отсюда из Чикаго Вообще я родом из Молдавии а, ну, Вы знаете, вот здесь есть и Я нашла вот это GoFundMe И там украинский гуманитарный фонд И там они уже собрали Что-то около полутора миллионов Вот сюда можно спокойно сделать пожертвование. Я так думаю, что они знают, куда это все распределить. Вот. Сп спасибо. Да? Спасибо. Да, я думаю, что это прекрасный совет. Если, еще раз, мысль проста а, Помогайте Украине через те а, а, Механизмы, те, те фонды Которым вы доверяете Это, наверное, самое простое, самое простое И самое лучшее Роман, у меня пока нет звонков Я всю жду <занков> Звонков очень много, а у меня у самого есть вопросы А если вы обратили внимание То вот эти российские пропагандоны а, Солодьевская, Беев и так далее Они уже начали как бы а, Протекать, а, протек протекать да. то есть вот я видел выступление шахназарова где он признал оказывается есть такое значит э, укра украинцы есть такой народ это многих короче и позабавило нация да, нация, да, да. Нация, нация, нация, да. да. и как-то вот. и почему-то они не сдаются да как вы думаете они уже поняли что а, то что они делали на протяжении восьми лет это э, скотство, это э, подлость, лицемерие. То есть все ужасные слова, которые только можно сказать в отношении них. Ну, э, человек такое животное которое найдет себе любые оправдания но ну, видите одно дело когда ты называешь украинцев не хорошими словами типа нацисты фашисты бандеровцы да. а другое дело когда армия твоей страны а, взрывает а, роддома больницы и многоэтажные а, постройки где живут люди возможно у кого-то там остатки совести есть а, возможно это нужно проверить но я видите не думаю, что они как-то смягчат свою риторику. Это такие, знаете, вкрапления, по большому-то счету, а, вот этот вот э -э маховик российской пропаганды, он работает нон-стоп. Они даже э, пере, переформатировали э, трансляции на своих каналах. Если раньше эти шоу они там шли по 60 минут, то сейчас они идут два раза по 150 минут. Это все э, программы ненависти Украины. Естественно, они немножечко озадачены, потому что их же э, настраивали, что они будут проводить в парадной форме парад в Киеве. А люди, которые приехали с парадной формой в рюкзаках, уже зим, лежат в земле, ну или валяются в леса То есть тут есть такой момент. Но я не вижу смысла, что нужно апеллировать к их совести. Ничего подобного. Я с вами полностью И, согласен. У, у а. них ее скорее всего просто нет. Вам у нас на звонка пока нету, да? Есть звонок? Есть звонок? Да, говорите, говорите. Говорите. Да, пожалуйста. Называйте. Да-да, пожалуйста. Мы вас слушаем. Добрый день, Добрый Роман. День. Да. Слава Украине. Спасибо за работу, которую вы делаете. Зовут меня Валдас, я литовец. И хочу вас уверить, что мы тоже поддерживаем вас. И даже мои клиенты, которые ватники я знаю, они тоже платят. Они пересылают деньги украинской армии, потому что я так хочу. Слава спасибо. Украине спасибо. еще раз. Спасибо, Вам. Да, спасибо. Есть еще звонок, говорите, пожалуйста. Следующий звонок примем. Здравствуйте. Да. Меня зовут Михаил, я из России. В Украине никогда не жил, но я всеми силами поддерживаю Украину. Слава Украине! Спасибо. Очень важные слова. Да. Спасибо вам. Да. Вы знаете, чтобы быть порядочным человеком, не обязательно бывать когда-то в Украине. Еще раз, это, это абсолютно немат, немит, немотивированный факт агрессии и геноцида. Это ничем не спровоцировано, кроме какими-то имперскими болями в голове ограниченной группы людей, которые а, свою страну а, толкают в пропасть. Мы-то устоим, а что будет с ними? Ну, это их, их проблемы, но факт остается фактом, что эта история она намного сложнее и будет иметь колоссальные последствия для самой России. Ну, и отдельно спасибо Валду, не за то, что все платят, а за то, что э, страны Балтии, они были первые, которые э, пришли на помощь, первые, и э, которые... Первые показали пример, что можно не бояться Путина, что можно отдать свои дживелины, отдать свои средства защиты, которые дорого стоят, и куча-куча таких моментов. Потому что есть государства, которые смотрят на эту ситуацию наперед. И это тоже неблаготворительность, потому что люди понимают, что если можно убивать украинцев, то кто, кто сказал, что нельзя убивать тех же, сам, тех же русских, литовцев, эстонцев, поляков. И я могу перечислять этот э, список э, очень и очень долго. Поэтому, Балда, с вам за позицию. Дякую. У Нет? нас есть звонок. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. А, вот. Еще раз здравствуйте. И сегодня промелькнула значит, информация. Это же были, так сказать, переговоры в Турции. И вот этот мерзавец, который министр, извините за выражение, он сказал, что вроде как обнаружено, что Украина вместе с американцами какое-то оружие бактериологическое создает, которое будет этнически настроено. Вот что вы можете сказать по поводу... Мерзавец лавров, же... лавров, да. Спасибо. Но очень сложно добавить что-то к фразе мерзавицы, чтобы не материться более. Но вообще-то вот эта вся банда Путина и команды, они же вот эти две недели пытаются придумать и обосновать, а чего они напали, чего, ну что такое случилось, почему они угробили, ладно, нас не жалко, почему они угробили, тысячи российских молодых мужчин которые наверняка могли бы жить у них могли родиться дети и и, и и так далее вот по всему этому жизненному циклу и вот сейчас бактериологическое оружие до этого они говорили что мы ядерная мы хотим вернуть ядерный потенциал Этих бред заявлений было настолько много, но а это, конечно, оно очень смешное, потому что они говорят, что вот мы хотели с американцами разработать что-то такое, что будет косить исключительно по национальному признаку, по этническому признаку. Тогда возникает вопрос: а вы там уже разберитесь, мы один народ или не, или мы разные народы? Если только русские, значит мы точно уже разные народы. Это, это позитивный момент. Ну и самое главное, вот всегда хочу сказать, а, ребят, а где логика? У вас но если американцы такие коварные что они соответствуют действительности то иммигрантов русских вот, я, чисто русских по всем, во всех соотношениях в штатах много можно брать у них кровь и проводить исследования без украины но нюанс в чем что почему-то эти исследования они не проводятся уже в странах Балтии. А знаете почему? Потому что это страны НАТО. И их попробовать что-то там сделать, просто при... вступится вся организация. А вот пугать грузинов о дальнейшем вторжением можно. И украинцев пугать, ну, нам, нам уже ничего не боимся Роман, поэтому... у, нас, у нас есть, я очень счастлив, у нас есть еще звонок. Давайте примем, у нас скоро заканчивается передача, хотелось побольше принять. Называйте свое имя, пожалуйста, откуда вы? Добрый вечер. Это Василь Мичиган. Помашка, я тебе постійно постоянно Ти Ты комиром для всех украинцев. Хочу тебе спасибо за твою работу. И хочется просто попросить всех украинцев максимально докластися до нашей перемоги. Бо багато хлопців дают жизнь и здоровье, а нам нужно максимально финансово допомогти. Дуже спасибо, ты молодец. Спасибо. спасибо я единственное, еще раз просто проговорю эту, мы, эту мысль, что, понимаете, можно быть украинским журналистом, когда есть Украина. А они поставили, они думали, что поставили под угрозу ликвидацию украинского государства. А парни смелее меня, младше меня и старше меня взяли в руки автоматы, НЛО, джевелины и так далее, и так далее. И за эту страну, да, у нас концепт, конечно же, сильно поменялся. Сильно поменялся. Никто не хочет умирать за Украину. Это правда. За Украину мы будем убивать. И этот процесс будет длиться до того момента, пока последний человек, который пришел из России с оружием в руках, или не служит это оружие, или уйдет домой. Все а, очень и очень просто. Рома, я где-то недавно читал, что сегодня Украина воюет не только за свою землю, но и воюет за всю Европу. А как ты к этому относишься выражению? И такой еще маленький вопрос. А что будет с русским миром по окончанию войны? ну давайте с конца русский мир э, это уже э, ругательное выражение это, это, это ругательство Это знаете это, это это примерно так же вот когда они нам говорят что мы там братский народ это это в приличном обществе такое сказать э, уже нельзя и этот русский мир который строит путин его не отмоешь ни пушкина ни достоевским ни другими там, этими э, писателями э, угрюмыми и так далее и так далее поэтому никак Русского мира нет, есть русская смерть, русский нацизм это наверное вот такой момент. А в части боюсь э -э за Европу? Ну, смотрите, вся Европа вложилась в это. Вся, во-первых есть вопрос ну исключительно морали но ну, нельзя вот прилетать на самолетах и бомбить 50-500 метровыми бомбами детей и женщин вот ну, как это не принято вот ну, просто это не, не принято и все но и второй момент а Путин со своей вот этой дебильной политикой, он просто всех задолбал, он вот уже у всех, они, они везде лезут, у них всегда какое-то особое мнение, они позиционируют себя как уберменши, что они самые лучшие, великая страна, самые длинные ракеты, спортсмены, еще что-то, слушайте. А и с этим всем говном, извините, они лезут ко всем, учат всех жизни, рассказывают о том, что кто как должен политику устроить, и так далее, и так далее. Это надоело всем. Вместо того, чтобы просто торговать тем же нефтью и газом, и зарабатывать на этом ездить на руссо они рассказывают они пытаются э, финансировать партии в, в европе они развернули вот эту э, сеть фашистского э, телевидения раша Today и так далее и так далее и вот сейчас это просто знаете вот западный мир э, все же гуманисты это правильно вот они все время все время вот так вот как бы на задних лавках пытались как-то там дипломатии дипломатии и вот все э, просто прорвало поэтому э, э, Поэтому все А осознали, что это нацистский режим с ядерной бомбой, и их нужно максимально изолировать от мира. Вот этим сейчас занимается украинская армия и э, порядочные страны. Все порядочные страны, это 179, кажется, государств, которые выступили в Генассамблее против военного вторжения в Украину. А, Рома, вы знаете, во времена моей юности я болел за Минское Динамо футбол. Но мне безумно нравилась э, Киевская Динамо. И когда вот недавно на Фейсбуке я увидел фотографию великого украинского футболиста Владимира Бессонова, одного из кумиров моей вот юности, с оружием в руках, и я понимаю, что когда такие люди идут защищать свою родину, свои, свою страну, свой язык, свою культуру, то эту страну победить невозможно ни при каких обстоятельствах. Поэтому в конце передачи я хочу вам сказать, что люди, которые и вы, и многие другие, кто защищает и словом, и оружием, и какими-то поступками, невозможно победить народ, который защищает свою землю. А, хотел бы сказать, Рома, большое спасибо за то, что в такое позднее время ты согласился с нами побеседовать, для нас это важно. Мы хотим принести извинения многим, кто звонил и не дозвонился. Вы можете с Романом а, на его, наверное, YouTube-канале, да, увидеть все м -м, сноски, если у вас есть какие-то вопросы, и поддержать и словом, и делом. А, Украину победить невозможно, слава Украине! героем слава роман Но... большое спасибо вам берите и... себя и свою семью большую вашу большую семью и родителей а, надеемся на еще одну встречу и не одну даже я всегда готов спасибо что пригласили всего самого лучшего Всего самого лучшего роман